Ребятушки, всем привет! Давненько у нас не было видео, наверное. Дружбан Санечек, Санечек, тебе! Пишет, что-то давненько не было видео, или что-то из этой серии. Или где видео. Вот, будет сейчас видео. Сейчас уже 4 часа, где-то уже глаза немного слипаются. Но у нас еще 75 литров воды осталось отстойной. Надо ее куда-то деть. И можем, смотрите, куда... Вот эти ребятки же у нас, помните, не листились один раз? Ну, которые мы все запороли, но было много. Вся икра была хорошая, помните? Два скалярика. Вот я не знаю, кто из них девочка, кто мальчик. <coughs> В общем, вот такая у них парочка, видите, черная с белой. Их малечки там даже, ну вот, с чер черным вообще что-то плохо. А беленькие прям уже видно, поняли, у малечков. Ну, тело начинают, вот эти плавнички, треугольнички, короче, становятся. Вот. Сейчас сольем немного водицы им. Сколько, я не знаю, ну вот столько, где вот мочалочка стоит, по мочалку. Сольем, сейчас фильтр отключим. Видите, чуть не опоздал, вся вода уже ушла, он тут еле работает. Все, сольем. Я выключил несколько дней назад им обогреватель. И сейчас как-то похолодало немножко, ну на улице и как бы и в квартире. Вот, 22 градуса. А он нагонял, по-моему, до 26, может, короче, поднять до 26. Сейчас тогда сольем водицы, да? Дольем свежей. И включим обогреватель. И посмотрим, может это как-то спровоцирует их к нересту. Вот. Этот хотя сказать, санек смотри. Ребят, смотрите. Помните, мы не так давно, лифт, даже в прошлой серии, я уже чуть не сильно помню. Вот эти гупашей сюда посадили, да? Все, пошло дело. Смотрите. Видите, он малый. Малый, малый уже. Вот. Но там я их не могу достать, В основном они сюда всплываются, когда. Вот, я их вылавливаю. И вот здесь вот, сюда, прям отсюда. Раз, перекидываю. Вот. Поставил им распылитель. Распылитель поставил. Но как-то сильно большое для них течение. Я не знаю, может, малышам нельзя большое течение. Ну, пускай. Пускай. Я думаю, аэрации хватит, если здесь у нас распылитель стоит, да? И фильтр же фильтрует через сеточку. Короче, ну, должна быть вода, водичка, ну, как бы, с кислородом. Ну вон, малыши. Я не знаю, уже, наверное, двадцаточка, короче. Двадцаточку мы наловили. Мелкоты. Все, сейчас с холерами сливаем, причем обогреватель. Ну еще кого-нибудь, наверное, пересадим. Там есть еще кое-что поделать. Поехали. Мы же прикупили Артемию. Э, яйцо Артемии. Так что теперь все будет нормально, наконец-то. Наконец-то. Я не помню, сколько у нас уже ее не было. Так что теперь малючка будем кормить нормально. Вот кривитосы, кривитосы обожают фильтр. Там на том дальше, видите, там вдалеке. Короче, мы походу разводим гупешек обычных микс. Я так смотрю, у нас и здесь есть, и здесь вот есть. И там мы тоже. Короче, теперь мы разводим э, э, гупашей. Короче. Мечиков, Мечиков и Гупаши. Самые сидят в той комнате. Я не знаю, там уже собака выпила половину воды, наверное. Поняли? Аквариум стоит в той комнате. Отсаживали на мере сомиков, что-то потом не задалось у них. Может, они потом отнеслись. Как-то мы этот момент пропустили. В общем, они там сидят, их подкармлю просто. Надо их оттуда брать, а самочек от самцов отделить. Вот, и куда-то посадить. Так, пока водица сливается... Вот здесь у нас что-то сначала было все нормально, а сейчас настроение что-то у сомиков портится. Вот здесь они. Сколько тут литров, я не знаю вообще-то. Ну, короче, очень мало. Вот. И мочалка уже какая-то вся грязная из себя. Вот. Сейчас мы их пересадим. Есть там аквариумчик, один тоже. Ну, он побольше, <laughs> не намного, но побольше. Тут есть, смотрите, он, видите, чудик с большим плавничком будет, если все будет в порядке. В общем, ну это же другое дело. Смотрите, пузаны какие у них где хоть один пузан ну, короче вот самый, самый большой с пузаном вот тоже смотрите малыши нареште нареште клюют и настроение поднимается так что тут у нас по воде О -о -о. мы фильтр то не выключили Ага. все ребят сейчас выключаем фильтр чтобы он там не сгорел вот. что еще показать то Смотрите, в этом аквариуме помните мы пересажили? гусей сюда посадили да? как мы говорим, посадим и забудем будем только кормить, но и подменять воду вот, смотрите как они разделились видите, эти здесь тусуются гуси в основном, да а метчики, смотрите, метчики там видите, четко, вообще как-то я не знаю, может они договорились может им просто больше здесь нравится, Но ну, вот это один какой-то залетный да, там второй, вот Санек, вот твои метчики будущие, которых ты хотел с черными хвостиками, бабочки В общем, они там. Вот в тот аквариум посадим сомиков. Вот в тот. В темный аквариум. Так, глянем на скалярочек, а. Они, правда, что-то тусуются в том углу в дальнем. Но они уже скалярочки. Саму здесь хорошо. Сом вымахал. Был бедолага какой-то вообще. Худорба. Вон, видите? Маленькие скалярочки. Вон, видите, уже похожи на скалярку. Черные, конечно, дергуны. Вон, видите, что-то пытается там плыть. А белые уже похожи на скаляров у на настоящих. Что еще показать-то? Эти аквариумы вообще, я не знаю. Э -э, я думаю, буду один прям полностью сливать. Надо как-то бороться с рязкой. Я уже ее начал сушить, если честно. <г tragema> Сачком насобирал, поставил сачок в кухне. Включил газ, поняли? И как-то она там сохнет. В общем, не знаю, буду складывать банку. Но все пишут, суши рязку, будешь добавлять какой-то корм. Вот. Можем покормить. Саня нам дал немного своего фарша. Давайте сейчас сходим, отколотим там кусочек и позакидываем, посмотрим, как там вообще будет. Что на за фарш, чтобы едят ли его рыбки или нет. А потом, может быть, если он очень вкусный, тогда поделимся секретом. Ну, я его пока не знаю, но я могу уточнить, как это все делается. Да? Поехали. Так, ребят, хочу аккуратненько подкрасться. Я так долго ждал. Ну, Нерес когда-то один был, малёчки тут есть. Но давно не было, давно не было. А вот видите начинается что-то о них, видите, самочка и самец по-моему, будут не нереститься видите а он малой-малой, наверное, с предыдущего нереста да, красота, смотрите, высоты какой они, по-моему, по очереди э, заплывают, поняли, сначала там самочка, допустим, заплыла и гринок положила немножечко вот, потом самец, наверное, оплодотворяет туда, заезжает вот Короче, тут жизнь вообще кипит. Посмотрите, и, и креветка, смотрите, ползет прямо на нее. Короче, наверное, будет не листок. Вот, смотрите. А там второй. Вы видите, как получилось? И тоже самочка черная. Не видно, да? И он еще один усач. Короче, будет... Нерест. И кривитосы. А креветосам все равно. Куда, что, кто. Бронированные, смотрите. Ух, саты, я их не пугаю, наверное. <coughs> Надеюсь, что нет. <coughs> как я сегодня соль добывал, Это вообще капец был. Ну, типа магазин идти за соль, знаете, ли личный риск, вот это ради соли. Ну вообще как бы не сильно, не сильно ходится, не сильно интересно, короче. По соседям, вот одного пацана говорю, есть соль, я говорю, мне надо срочно. Он говорит, сколько? Я говорю, много. Ну типа не посолить, там, знаете, там суп больше или что-нибудь такое. Он говорит, у меня пол пачки. Я говорю, половину я забираю у тебя, можно? Он говорит Та да, ну забирай, я говорю, потом когда-нибудь отдам тебе, когда куплю. Беру пачку, а там просто ну камень такой. Я положил ее в пакет. Как начал буду басить, там <laughs> по стенам, он говорит, Костян, ты же с ума сошел. Короче, у меня в камнях, соли в камнях, да? Вот, кто-то ищет соли, э -э -э, поняли, там, под лавочками, а я по соседям. И у второго тоже немного отсыпал, так что на пару деньков зарядить, ну, то есть надо каждый день, получается, по три столовых ложки, да, на трехлитровую банку, вот, заряжать. Вот, я воду набрал, главное не забыть, не засмыть, бы я бывает, могу, короче, забыть немножечко. Так, у нас еще осталось около 50 литров, надо кому-то сделать подменку. Ааа, -мо, все, я же все понял. Я решила решил там, где у нас сидят, поняли? Вот тут я слил же. Ага. Вот. Но самотеком тут не пойдет, придется этот фильтрочку, фильтрочку. Сейчас подключимся, и думаю, все будет у нас нормально в этой жизни. Короче, чтобы что-то получалось, это ну, надо тут постоянно тусить. Лишних рыб надо поизбавляться от них, которые нам нафиг не нужны. Ну, типа, они классные, все там, все такое. Вот, но толку с них, нам же надо разводить, чтобы какую-то хоть маленькую копеечку, чтобы что-то получать. Вот, как-то вытягивать, в общем, эти дела. Угу. Ребят, открыл euh я банку на ноутбук. Так что, Денис, если посмотришь, Денис там, э, этот, героический гер товарищ, тогда на телефон нам нормально скинул. Вот, и говорит, товарищ на ноутбук. Вот. Ну, я сделал там банку на 6, чем-то там, на 6 какую-то красивую цифру. Ну, вообще, за 6500, я видел, продается, вот, бэушный, в хорошем каком-то надежном магазине. Вот. А он нам нужен? Наверное, ж нужен. Будем же ж монтажировать, да? Что-то. Вот. И потому что оформить э, оформить как бы канал с телефона там не все можно сделать, вот нужен компьютер, компьютер нужен. Так, у нас ничего не, не течет, знаете, ну, бывало уже сколько раз переливалось, поэтому надо поаккуратнее с этим делом быть. Так, все, сомиков мы тех переселили туда, я воду сливал только что и почув, почувствовал запах неприятный, поняли, ну, то есть что-то с водичкой них было не очень. Ну в общем тут они будут, ну а что? Такой фильтррез, такой фильтрез, короче, как-то выживут там и меченос сожили, и все будет с ним в порядке. Так, а здесь-то у нас что? Где мои малыши? Маленечки. Сюда бы лампочку, конечно, прибазать он. Типа заготовочка есть под нее, да? Вот, в принципе, можно забазать. Прожектор бы прикупить. Дяденька один говорит, по 200... Ух ты! и Ладно, я все понял. Я все понял, там не будем снимать. Вот. Короче, будем разодить вот таких упешечек. Ой, смотрите, как хорошо видно, да? Уже мамашки пошли кидать малёчков у нас и закинул сюда, короче, креветок тоже. А что? Я еще ни разу не продавал креветок. А на рынок дяде Андрею, поняли? Закрыл рынок два раза, по-моему, что-то там продал. Но теперь у нас есть выход на разводню, как бы благодаря Сане, Санечек красавчик. Вот. Не знаю, мы там что-то наснимали, снимали, но сами понимаете. Э -э, я еще не смотрел, может быть там и нельзя показывать, может там не нецензурные какие-то выражения вылетать, вот. Но ну, а так чуть-чуть э -э, покажу э -э, Санечка, тоже у него одна комната под разводинку он начинает там строиться, вот. Так, что-то мы заболтались. Все, ребятушки, что нам еще? А, скаляран. Скалярам, что тут по скалерам? Я забыл, мы на них смотрели, нет? Скаляры. Устройство перегрелось, пишет мне, ты представляешь? Не надо нам перегреться. Рыбаньки. рыбуленьки. Кто же из них самец, а? Ребят, кто-то в курсе? Надо будет посмотреть, может, если попадем на нерест, если он, конечно, будет. Может, черный самец, а может и Нет. И, наверное, убрать отсюда надо этих самов, да, на всякий случай. Вот это все. это знаете что, я же тоже, э, живого корма-то нет. Улиточек раздавлю и подкидываю. Ну и панцирь там остается, скоро там, наверное, вообще как грунт будет у них. Ну, для не листяка, может, это и плохо, а может быть и нормально. Так, ребик, и что мы там заболтались. Главное, что ничего. Все, сейчас монтируем шланг, туда доливаем. Вот, угу. давайте наливать. Не пойму я этих рыб, вот этих желтых, если честно. Вот гуси, вот это были классные рыбки, интересные, уматные. Эти просто вот как-то, просто они даже не плавают, просто стоят. Может я за ними редко наблюдаю или что-то еще. Все, ребят, водичка там доливается. Вроде как раз плюс-минус у нас все четко. Должно хватить и не перлиться. Видос кто смотрел, Вася недавно вышел, там, где как они ко мне приезжали. Я что-то начал смотреть, ну, и... Не полностью посмотрел. Он там говорил, что мы говорили, что подписались на канал, ё-моё. Или все уже подписались? Что-то никто не подписался, я смотрю. Или забыли там сказать. Короче, ребят, подпишитесь на канал, пожалуйста. Что у нас, даже 2 500 не можем набрать, там на по чуть-чуть. Ну потихоньку, потихоньку. Ну это очень медленно. Так, что я хотел бы там ещё рассказать вам? Ничего не хотел рассказать. Ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребят, спасибо вам огромнейшее, комментарии все читаю, но не всегда есть возможность ответить. Не знаю. Но будет день, я проставлю все. Просто если поставить лайк и сердечко, он куда-то уходит, я не могу к нему вернуться, поняли? Вот, попозже, чтобы ответить. Но скоро, смотрите, скоро каждому придет там по 10 сердечек сразу. Все, ребятушки. Карточка в описании. Спасибо вам огромное. Если кто-то смотрел до конца, люблю, внимаю. Пока.